Тени в сумерках. Листья опали в море. Жизни нужен свет. Клев отпускает взращенные листья, Их ветер кружит, и он носит в закат, Море в лучах красной писано кистью, С обрыва срывается алый каскад. Я дней восхитительней в жизни не видел. Торг И печали Прекрасная смесь Достойно я жил Любил Ненавидел Я счастлив Что путь мой кончается здесь Запомни таким Кленомытый закатом Мне жаль что ты впредь не увидишь его. простишься ты с домом, но в сердце зажатом не раз посидишь у крыльца своего. Ты знай, я душой воспротивился мести, устами гордыня во мне говорит. Ты ронен, ты призрак, и нет в этом чести. Но сердце в тебе, самурая, горит. Ступай, самурай, свободно по ветру. Кровавыми листьями саду стелай, ступай. Оставляй позади километры И все сожаления с обрыва бросай. Твой меч переполнен народной надеждой. Бесстрашно врагов для народа карай. Неси людям мир, рукою мятежной. Их жизни, как прежде, храни самурай. Сегодня легенда взойдет в этом месте. Смотри, как прекрасен сегодня наш край. Последний наш день, что проводим мы вместе. Сегодня ты выбрал свой путь, самурай. Принять этот путь я, увы, не способен. Я раб своей чести. Прости меня, Дзин. Пока я живу, ты не будешь свободен. Даруй же мне смерть. Я люблю тебя, сын.